Проблемы со звуком, пожалуйста, поставьте в чат двойки-единицы. Итак, повторяю, проверяем звук по пятибалльной системе. Есть ли отличный звук пятерки, если ли хороший четверки, если нормальные тройки, и если проблемы, пожалуйста, двойки-единицы в чат. Отлично, вижу, есть у нас хороший звук. Итак, мы начинаем сегодняшнее занятие. Сегодня у нас пятое занятие по данному тренингу. Вот, и я, друзья, всех приветствую вас сегодня, и мы начинаем. Итак, буквально, буквально через секунду я подгружу презентацию сегодняшнего занятия, а пока небольшой опрос, пожалуйста, напишите цифру урока, на котором вы находитесь. То есть, если вы выполняете уроки, пожалуйста, напишите цифру урока, на котором вы сейчас находитесь. Итак, я вижу, Михаил написал 21-й. Сергей тоже написал 21, Ирина 21, замечательно, все как вот идут, практически выполняют вовремя все уроки. Так, друзья, пишем цифру урока, на котором сейчас, Борис 10, а я загружаю презентацию, Игорь 9. Анатолий и Надежда 21. Ну что ж, я вижу, что многие успевают. Замечательно. И у нас начинается опрос. Значит, смотрите, сейчас будет небольшой опрос по пройденному материалу. Дальше «Плавающий баннер». Мы разберемся, что это такое, и я вам расскажу, да, какие бывают баннера и что такое «Плавающий». Дальше «Страница рекламы на сайте». Дальше «Первый трафик на сайт «Сервис Subscribe, Мы будем об этом говорить» разбираться, зачем он нужен, как его использовать, для каких целей. Да? И дальше это Google реклама AdSense, партнеры AdSense, то есть заработок, то есть монетизация сайта. Тоже поговорим. Я вам дам рекомендации, как правильно поступить, если даже у вас сайт буквально вот новенький. Так, нету звука, пишет и Галина, и Борис. Друзья, если есть звук, пожалуйста, напишите, что есть звук. Вот, а Ирина пишет, есть звук, видите, друзья, звук есть. Спасибо. Итак, поехали, друзья. Ну, и в конце, конечно, у нас домашнее задание, подарки, бонусы и ваши вопросы, как обычно. Итак, поехали. Опрос. Что такое бэкап? Да, вот, надо напишите кто-то рекомендации какие-то. Что делать, если нет звука? Да? Итак, у нас идет опрос, что такое бэкап сайта. Выберите наиболее подходящий один или несколько вариантов. Либо это перенос сайта, первый вариант, либо второй – это база данных сайта, и либо третий – это резервная копия сайта. Итак, все, кто ставит троечку, а я смотрю, что практически все поставили троечку, то есть правильный ответ как раз Три. Да, то есть это резервная копия и замечательно идем дальше идем дальше друзья так следующий опрос чем отличаются записи от страниц и первый вариант ничем второй вариант записи маленькие а страницы большие и третий вариант записи это формат блога, а страницы статичные. Наиболее подходящий вариант, пожалуйста, чем отличаются записи от страниц. Если они вообще ничем не отличаются – первый. Если записи маленькие, а страницы большие – второй. И третий, если записи – это формат блога, а страницы статичные. Наиболее подходящий получается третий вариант. И все, кто поставил цифру три, абсолютно правы. А мы идем дальше, друзья. Плавающий баннер. Итак, смотрите. Плавающий вообще баннер, я думаю, объяснять не нужно, всем понятно. Баннер, картинка, баннера бывают разные, бывают разных размеров, в разных местах нашего сайта, бывают мигающие, бывают не мигающие, и так далее. Да? И у нас на ну, поскольку у нас есть на сайте сайт вот справа, слева, это уже зависит от нашего шаблона, то есть от темы сайта. Вот, ну, например, у меня это справа, и там у меня закрепленный плавающий баннер, это книга. Давайте я покажу, а так будет более понятно. Итак. Итак, экран, включаю экран, поделиться экраном. Друзья, если вам видно сейчас мой сайт, пожалуйста, десяточки в чат. Если вы видите мой блог, пожалуйста, поставьте цифру 10 в чате. Да, супер поехали Итак, прокручиваю вниз просто и на каком-то этапе у меня вот этот вот эта книжечка она как бы ну, залипает закрепляется на одном месте я кручу ленту вниз блога да, или вверх или вниз вот а книга стоит на месте это есть плавающий баннер То есть такие плавающие баннера вы часто можете встречать на других сайтах это плагин специальный плагин вы посмотрите в уроке как его Установить, настроить там все просто, вообще без проблем. И что здесь в этом баннере лучше использовать? Конечно, лучше использовать либо книгу, как у меня, да, собственную, либо партнерскую какую-то, либо, допустим, рекламу поставить. Ну, Google в отношении рекламы запрещает так делать, Google AdSense, а вот Яндекс Россия не запрещает. То есть яндекс разрешает google запрещает рекламу вставлять в такой баннер вот но это вам решать что вы будете туда ставить повторяю это могут быть партнерская какая-то ссылка здесь либо ваш продукт либо партнерский вот либо реклама ну, в принципе ничего сложного очень простой урок принцип пока я показал и почему он плавающий потому что он вот ну то есть мы крутим вверх-вниз а он как бы вот, приплыл и стоит на месте, да, я не знаю, почему он плавающий, так вот, знаете, называется, и я тоже так называю, то есть это название придумал не я, почему он плавающий, моя версия вот такая, то есть он закрепляется на каком-то месте, как бы, да, и вот все остальные баннера, они уходят вниз или вверх, вот, а он может как бы плавать, да, вот он Приплыл и стоит на месте. Ну, наверное, поэтому плавающий. Ну, это не столь важно. Главное понять, что это, зачем это нужно и как это сделать. Итак, друзья, я выключаю экран. И мы возвращаемся к нашей презентации и продолжаем. Все вопросы в конце занятия, конечно же. Так, плавающий баннер что это как это я все объяснил показал в уроке посмотрите поставите плагин и будете пользоваться друзья дальше идем страница реклама на сайте ну у меня есть на сайте не реклама написана а есть мои услуги это одно и то же то есть можно написать реклама на сайте можно написать мои услуги мои инфопродукты, ну, как, как вам это нравится, да, как вам это больше подходит. То есть смысл в чем? Если у вас какой-то личный блог, как вот у меня, да, тогда вы можете там сделать как бы такую, как прайс на свои услуги и на свою рекламу. Почему? Потому что на вашем сайте вы можете продавать места, рекламные места. Это баннера, это шапка сайта, это подвал, это какие-то статьи, например, еще такой момент, например, для новичков очень часто я вижу, что новички готовы на свой сайт принимать статьи, то есть вы можете написать так такой текст, например, я готов разместить вашу статью у себя на сайте абсолютно бесплатно, на и с одной ссылкой на ваш сайт, то есть вам это что это вам дает, например очередной уникальный контент очередной очередная уникальная статья на вашем сайте вот вы можете написать на какую тему вы принимаете статьи и какие э, требования к статье там уникальность 90 процентов текст не меньше там 3000 символов например вот разбит на абзацы пример посмотрите на моих статьях да? вот, как пример какие у меня статьи можете посмотреть посетив любую из рубрик или статей ну понятно да то есть и, допустим, ваш сайт растет, развивается, тому, кто вам предоставит статью, ему тоже выгодно. Он один раз написал или заказал, вам отдал, вы разместили и навсегда поставили эту статью о его услугах, товарах, либо ссылкой на его сайт. То есть это тоже очень, это обоюдно выгодно. Да? Вот. Также вы можете здесь написать, что... Допустим, это бесплатно, либо это стоит там каких-то денег. Допустим, ссылка на ваш сайт будет стоить там 200 рублей или 500. Также вы можете написать, что вы под заказ можете эту статью написать. То есть человек вам платит деньги, вот такую-то сумму. За что? За то, что вы напишите статью, обзор на его сайт, либо сервис, либо YouTube-канал, на что он скажет, либо на инфопродукт, на книгу, ну на что угодно да то есть у вас на сайте может быть раздел о ваших товарах услугах или рекламе на вашем сайте и как это делается вы посмотрите в уроке то есть просто берете урок смотрите делаете себе такую страницу реклама на сайте либо э, по этому же принципу вы можете любую статичную страницу сделать там а о сайте или об авторе ну, на ваше усмотрение тоже ничего сложного по уроку все у вас получится и мы идем дальше очень важная тема subscribe смотрите друзья subscribe это один из самых авторитетных и старейших сервисов рунета это информационный канал или просто большой портал под названием subscribe вот он Ну несколько лет назад он изменил дизайн суть осталась та же я познакомился с данным сервисом Достаточно давно, это было где-то в 2011 году. И вот с тех пор я, какой-то период времени я там даже жил, ну то есть образно, много времени проводил и получал много трафика. Ну Много трафика это в день, например, 300-500 переходов уникальных, то есть разных людей, живых людей, целевых, то есть люди, которые интересуются моим сайтом, либо тематикой, которая у меня на сайте, это заработок в интернете, это какие-то полезные сервисы, компьютерные программы, там, лайфхаки и так далее, что-то интересное про интернет. вот И это люди целевые, понятно, да, то есть люди не по кулинарии, не по красоте, медицине, здоровью, а именно по вот этим вещам. Это целевые люди, которые заходили. И давайте проведем, проведем небольшой опрос, кто знает про сервис Subscribe пятерочку в чат, кто впервые слышит единицу. Пожалуйста, кто уже знаком с сабскрайбом, пятерку, кто впервые слышит, единицу. Борис, вижу, первая единица у нас есть, есть Тамара, Людмила, Александр. Хорошо, хорошо, друзья, все понятно, идем дальше. Итак, смотрите, у меня была такая ситуация, 2011 год, я завожу сайт, у меня нет посетителей, у меня нету никакого авторитета сайта, он не, раз, не раскручивается резко, быстро в поисковых системах, и скучно, правда? То есть надо, нужно как бы развивать сайт, нужно много работать, писать статьи и все такое вот делать. А трафика нету, это как-то угнетает. То есть ну, нету азарта, неинтересно становится. Я открываю для себя сервис subscribe я туда иду, делаю там анонсы и на следующий день я обновляю просто статистику и смотрю, что у меня 300 посетителей на сайте. Представьте, просто у меня был шок, ну приятный шок. В том плане, что на моем молодом сайте там было где-то 10 статей, наверное, или 20, я точно не помню, но у меня был шок, просто приятный от того, что много людей, много комментариев, все, всем нравится мой сайт, все пишут мне там приятные вещи, в основном, плохого практически никто ничего не писал, вот и, и все супер, и я, у меня такая эйфория, восторг, я сразу захотелось сайтом заниматься, развивать его и так далее, да. Давайте так, кто хочет побывать в такой ситуации, пожалуйста, цифру 7 в чат. Вот кто хочет также, да, вчера сайт был, никто не знал о нем, кроме вас и ваших друзей, а сегодня там по 100, по 200 человек, например, будет уже благодаря вот семерке. Отлично. Смотрите, друзья, что вам нужно сделать? Значит… Сервис Subscribe сейчас дает, конечно, трафик, но не так много. Я недавно делал эксперименты, что я получил. То есть я специально сделал буквально несколько анонсов, потратил 30 минут, чтобы перед тем, как записывать урок, я мог четко понимать, насколько он на сегодняшний день актуален и будет вам полезен. Что я увидел? Я увидел, что в принципе 100 посетителей в день можно иметь с этого сервиса ну это без особых напрягов если вы будете напрягаться и будете прям много очень много э, уделять внимание этому сервису у вас будет больше трафика если вы будете меньше уделять будет меньше поэтому я взял какую-то среднюю цифру 100 посетителей так вот что нужно делать вы берете свою статью у вас статья большая вот вы для своей статьи пишете маленький анонс это может быть 3-4 предложения, то есть даже, даже не 5. Да, то есть 3-4 предложения и о чем ваша статья. Я в уроке четко показываю, как писать анонс. Пишите анонс и идете в этот сервис subscribe. Ну, конечно, там нужно зарегистрироваться. Регистрация бесплатна, не займет у вас много времени. Зарегистрировались. Дальше нужно добавиться в группы, поскольку сервис, он э, устроен... Ну, там много разных групп на разные темы. Есть группы для женской тематики, есть группы там, по здоровью, есть группы по кулинарии, по психологии, по заработку, по разным там, компьютерным курсам и так далее. То есть там каждый найдет свою аудиторию. Это информационный канал, этот канал не для магазинов. И поскольку мы на тренинге не рассматриваем магазины, и поэтому для наших информационных сайтов данный канал максимально подходит. Вот. Дальше. Вы добавились в группы. Группы устроены таким образом, что у группы есть администратор и есть модераторы. Администратором может быть любой, кто создает группу. То есть все группы созданы простыми пользователями, простыми людьми. Вот. Вы можете тоже создать группу, свою группу. Да? Либо вас могут назначить модератором. То есть, какой-то администратор приглашает вас на должность модератора. В чем, как бы, обязанности администратора, модератора или пользователя? Ну, смотрите, администратор, он владелец группы, он диктует, как бы, правила. То есть, если группа молодая, там правил ну, мало и... Группа заинтересована в том, чтобы набрать много участников. Чем больше у группы участников, тем больше трафика дает эта группа. А трафик получается как? Ну, откуда? То есть, когда идут анонсы, идут какие-то публикации, потом сервис Subscribe рассылает рассылку. Он делает рассылку о том, что вот какая-то новая публикация. По всем пользователям, данного сервиса ну да в данной группе где вот вы подписаны в эту группу да вы скорее всего будете получать рассылку о том что вот новости какая-то новая там статья еще что-то появилось да, переходите смотрите читайте таким образом много получается трафика на ваши сайты почему потому что вы оставляете анонсы в конце анонса оставляете ссылку на свой сайт то есть вам выгодно вдвойне первое вы получаете трафик из сабскрайба, то есть живые переходы, живых людей, целевая аудитория, кто под, кто заинтересован в этой тематике. Это первое преимущество. Второе, это сама ссылка, она как бы показывает поисковым системам, что авторитетный ресурс subscribe на вас ссылается, на ваш молодой сайт. Это просто полезно, это своего рода такой сигнал для поисковых систем. Что ваш сайт развивается, что на ваш сайт идут переходы. Это не просто ссылка, по этой ссылке идут переходы. А если по этой ссылке идут переходы, значит поисковик ее воспринимает как самую хорошую ссылку. То есть на сегодняшний день недостаточно просто купить где-то ссылку, надо чтобы по этой ссылке были переходы. Когда поисковая система видит, что ссылка не просто куплена, не просто как-то ради поисковой системы оставлена, а эта ссылка полезна для людей. Люди пользуются этой ссылкой, да? это важный момент. Так вот, вы приходите, добавляетесь ко всем в группы, ну, группы не ко всем, а к целевым. Если, повторяю, сайт, например, вот как у меня по интернет разным там заработкам или грамотности интернет, да, вот. Я добавляю в соответствующие группы. И в эти группы я бросаю свой анонс. То есть я сегодня подготовил один анонс, я его размещаю во всех группах. То есть один и тот же анонс во всех группах. Да, бывают группы, где, которые требуют, чтобы анонс в этой группе был уникален. Бывает. Ну, если так произошло, вы можете немножечко там, изменить текст. Буквально вот эти три предложения изменить немножечко – и для персональной этой группы сделать. Но если в этом есть смысл. Если группа крутая, группа большая, например, там 20 тысяч пользователей в этой группе, это считается уже большая группа. То есть вы по уроку посмотрите, я показываю статистику. Какие группы считаются большими, какие небольшими. Какие группы, ну анонсы в группах вы посмотрите по уроку какой трафик дают, сколько просмотров этого анонса. То есть, если у анонса в группе, например, там 20 просмотров, ну, это какая-то такая, вроде бы небольшая цифра, но если вы это, разместили этот анонс, анонс в 10 групп, и в каждой группе в среднем там 10-20 просмотров, и половина перейдет на ваш сайт, посчитайте, сколько вы получите трафика за одни сутки. Трафик идет. Первые сутки активно после публикации вашего анонса. Дальше он доходит. Но если вы каждый день размещаете новый анонс в Сабскрайбе, у вас трафик будет постоянно идти. Постоянно. Ежедневно. Постоянно. До тех пор, пока вы не прекратите делать анонсы. Как только вы прекратите делать анонсы на Сабскрайбе, трафик через пару дней, ну может быть через неделю, он закончится. То есть он перестанет. То есть вы перестали публиковать, там э, свои анонсы и трафик закончится. Конечно, наша основная цель – это поисковые системы. Это Яндекс в первую очередь и во вторую очередь Google, потому что Google, он будет долго, его нужно ждать. Для молодых сайтов, да и вообще, для даже не молодых сайтов, Google, он более такой <coughs> медленный. Вот. Яндекс э, видит, что у вас новая статья, интересная статья, и может уже буквально там быстро вас в топ загнать с этой статьей. То есть вы можете заслужить какую-то высокую позицию в рейтинге, в топе. У меня рекорд недавно я 6-7 минут. То есть я увидел 6 минут, обновил страницу и сделал скриншот. И в группе поддержки у нас я выложил новый рекорд. У меня там получилось 7 минут. Хотя на самом деле было даже быстрее, за 6 минут. То есть, что это значит? Я опубликовал статью на своем сайте, через 6 минут я был в топе. Друзья, смотрите, как быстро индексирует Яндекс. Да, Google так, конечно, он индексирует тоже быстро, но так быстро попасть в топ Гугла невозможно. Ему, нужны, ему нужно больше социальных сигналов и вообще любых других сигналов с разных авторитетных источников. У нас... Завтра занятие. Я буду много давать вам интересной информации по SEO и в том числе буду рассказывать про авторитетные источники и про Google. Итак, Subscribe. Возвращаемся к subscribe. Вот, Значит, наша основная цель это поисковая система Яндекс. Мы в нее должны, то есть все наши статьи, они должны преимущественно за несколько месяцев попасть в топ Яндекса и уже оттуда получать трафик на автопилоте. То есть, когда вы получаете топ в поисковой системе, вам не нужно никакие анонсы публиковать, вам вообще ничего не нужно, у вас просто статья, страница держится в топе, вы получаете целевой трафик на эту страницу и все хорошо. И, например, там у вас стоит реклама, и вы зарабатываете на рекламе, и это называется пассивный доход. Да, вы сайт должны поддерживать, если вы уже его развили, его остается только поддерживать. Ну, Развили – это когда у вас много контента, 500 статей, например, у вас много трафика, например, там тысячи просто каждый день людей заходят к вам на сайт, то есть тысячи. Это может быть и несколько тысяч или десятки тысяч. Это зависит от тематики от той ниши, в которой, ну, и от, от того, насколько вы круто развили свой сайт. Да. И вот дальше остается только поддерживать это. Раз в месяц новая статья и какие-то обновления старых статей, потому что они бывают, требуют обновления, актуальность, время от времени, вот нужно там поддерживать эту актуальность, да. Плюс какие-то комментарии на своем сайте тоже. Отвечать на комментарии. То есть это называется администрировать сайт. Вот. Это, это даже приятно. Когда ваш сайт приносит вам кругленькую сумму, приятно его администрировать. И параллельно можно ввести несколько сайтов. То есть разные проекты. И у меня планы на 2020 год. Это минимум 10 проектов в разных нишах под Яндекс, под турбостраницы, под вот эту технологию, которая у меня сейчас прет. Она просто прет, друзья, потому что каждый день у меня на сайте выходят новые статьи. Если вы подписаны на новости моего сайта, вы видите. Если вы у нас в группе поддержки в Телеграме, вы тоже это видите. Я часто ну, через день или каждый день по-разному ну, стараюсь очень часто выкладывать результаты. То есть добавил статью, она уже в топе. Добавил статью, она уже в топе. И ну, Это просто очень и азартно и приятно и перспективно и вообще технология которую я вам сейчас рассказываю это новая технология она появилась в конце 2018 года турбостраницы я имею в виду вот и если вы хотя бы немножко вникаете в суть вопроса вы должны для себя просто понять что это технология завтрашнего дня то есть Яндекс просто так не будет делать огромную ставку на эти турбостраницы и э, отжимать у Гугла свой, свою долю рынка. Потому что на самом деле, почему появились турбостраницы? Потому что идет э, борьба за рынок между Яндексом и Гуглом. Гугл использует свои технологии, это в основном смартфоны, э, забирают большой кусок рынка у Яндекса, смартфоны, у которых там... Браузер, например, тот же Google Chrome по умолчанию установлен. И вот ну, гугловский браузер установлен, и они забирают большую долю рынка. И Яндекс здесь проиграет. Но Яндекс пошел другим путем. Он придумал Яндекс Дзен, он придумал Яндекс Турбо-страницы вот эти. И дает нам возможность зарабатывать на этом, на Турбо-страницах. Но там нету гугловской рекламы вообще. Там только RCA, только Директ. Ну, это я немножечко отвлекся. Просто объяснить вам будущее, да, будущую перспективу ваших проектов. Вот. И Subscribe. Возвращаемся к Subscribe. Subscribe в этом случае, он просто дополнительный источник. Открывает для себя данный сервис один раз и остается там надолго или навсегда, да. Вот. Кто-то его использует только в начале, когда... На сайте никого нет и просто так, чтобы было интереснее, веселее, чтобы даже если там уже стоит какая-то реклама на, на вашем сайте, э, уже сайт начинает приносить деньги. Да, Это небольшие деньги, это конечно там 100 посетителей, 100 посетителей, если у вас даже много рекламы, это максимум там от полдоллара до одного доллара на каждые 100 посетителей примерно по моим наблюдениям. Да, и вот Subscribe он также будет какие-то вот первые деньги приносить, если у вас будет стоять уже реклама. Но рекламу на молодом сайте я советую ставить очень аккуратно и не спеша. Да. Первая цель молодого сайта это пробит в топ, а потом уже реклама. Друзья. В принципе, еще несколько буквально, смотрите, еще какой совет хочу дать по сабскрайбу платно размещать анонсы. Ну, например, вы где-то пытаетесь пробиться, какие-то группы вам не будут отвечать вообще. То есть, вот вы вроде бы вступили в группу, вы размещаете анонс, вас не публикуют. Что в этом случае делать? Конечно, все платные предложения, которые, если они будут, вы их ну, пропускаете мимо. То есть, платить за это не надо. Это не та ситуация, где нужно платить. Какая-то группа, если вас не пропускает анонс, не страшно пропустить другая группа. Если вы добавились в 20 групп и 5 из них пропускают ваши анонсы, а 15 не пропускают, не страшно. Зато 5 пропускают. И вот эти 5 они могут давать вам нормальное количество трафика. Да, хочется всегда больше но больше будет со временем когда те группы которые вас игнорируют вы пишете администратору пишите матру пишите здравствуйте я такой то такой-то хочу у вас вот в группе писать анонсы что я делаю неправильно посоветуйте что мне нужно некоторые скажут вам поставьте кнопку просто вот кнопка есть Поставьте кнопку на свой сайт, сайт, бар, да, и все будет окей, и мы вас будем публиковать. Дальше. Есть такое понятие, как привилегированный пользователь. Я старался всегда во всех группах получить статус привилегированного. Что это дает? Когда я пишу в эту группу статью, ну, извините, анонс, вот, анонс пишу, и я прохожу без модерации. Вот, то есть, ну, во-первых, я не нарушаю правила никогда. А у каждой группы есть свои правила. То есть, когда вы добавляетесь в группу, обязательно читайте правила группы. Я в уроке показываю, где могут быть. Там более-менее все понятно. Если что-то непонятно, нужно уточнять. Друзья, пишут, что фонит. Пожалуйста, давайте быстренько кто-то по звуку. Если не фонит, напишите не фонит. Если проблемы, фонит, напишите фонит, потому что Рустам написал, и мне нужно понять, все нормально. Спасибо, Вера. Итак, смотрите, значит, цель везде, во всех группах стать своим. Да? А вот многие пишут, да, у кого-то фонит, у кого-то нормально. Ну, извините, не могу я. Если нормально, значит нормально. Все. В группе стать своим. Своим, да, то есть вот как на форуме. Вы пришли на форум, и когда вы новичок, к вам одно отношение. Когда вы уже там свой, к вам другое отношение. И здесь, здесь тоже вы пришли, ни в коем случае не бросайте сразу ссылки партнерские. Вообще на этом сервисе никаких партнерских ссылок. За партнерские ссылки вас будут выгонять из групп, понимаете? То есть вас будут блокировать, вас будут игнорировать и так далее. То есть никаких партнерских ссылок. Вот. значит, цель привилегированный пользователь со временем активничайте, то есть оставляйте какие-то комментарии, общайтесь с участниками группы, с модераторами, дружите. Вот, там есть личка, есть внутренняя личка, переписка, можно написать любому в личку и так далее. То есть принцип вот такой. Думаю, понятно и можем идти дальше. Google Adsense. Значит, какие рекомендации по Google AdSense? Смотрите, друзья, Google AdSense – это рекламная программа компании Google, где мы выступаем как партнеры и на… добавляем свою площадку, свой сайт в эту рекламную сеть, то есть рекламная сеть Google вот. И, конечно, там есть модерация, мы должны подать свою заявку, я в уроке показываю, как подать заявку, вы подаете заявку и проходите модерацию. Конечно, нужно немножечко наполнить свой сайт, чтобы тот модератор, который будет проверять, проверять ваш сайт, смотреть, чтобы он увидел хотя бы там ну, какое-то количество статей, какое минимальное, я не готов вам сказать, ну, нету такого минимальное количество статей. Я думаю, что если у вас хотя бы 20 статей будет на сайте, вы уже, по идее, пройдете вот эту модерацию. Да? Вот, дальше. Пока вы еще не ставите рекламу на сайте, вы можете просто пройти модерацию. То есть получить себе с кабинет Получили вы адцент-кабинет, дальше вы уже... В уроке вот я показываю плагин, который я использую для рекламных блоков. Вы его уже можете использовать. То есть плагин можете установить, модерацию пройти, а когда непосредственно включать эту рекламу, это уже будет зависеть от вас. Повторяю, моя рекомендация, получите сначала какой-то трафик, получите сначала какие-то хотя бы первые позиции в топе, чтобы вы увидели, что ваш сайт развивается, есть как бы смысл. Ну и дальше действуйте. Дальше уже сможете подключить эти рекламные блоки и начать зарабатывать. Ну, основная цель это сначала пробиться в топ, а потом уже заработать. Почему? Потому что если, если вы настроите много рекламы, а трафика не будет на сайте, ну вы же не заработаете. Да? То есть без трафика заработать на рекламе не получится. Какие еще есть ну, здесь нюансы? Я на скриншоте показываю примерно порядок цен. Вот, мы можем обратить, сколько моя ниша, мой блог, получает за, вот, за клик. Смотрите, последняя колонка. Цена за клик стоит в евро. У меня в евро, но ну, там, это 19 евро центов. Это примерно 20 обычных долларовых центов за один клик. Допустим, если там 10 кликов, это будет 2. 2 доллара, да? Если 10 кликов, например, в день там, по рекламному блоку, если там 20, это... Ну, то есть принцип примерно понятен. Клики, здесь вот показано, что было 6 тысяч кликов чуть больше, более 3 миллионов показов за определенный период времени, и было получено более 1000 евро, 1195 евро за этот период. Ну, вот такая примерно статистика, чтобы вы могли для себя чтобы у вас создалось первое впечатление что такое google adsense какие цифры примерно и сколько можно зарабатывать я планирую вообще лучше всего зарабатывать в google adsense за границей в буржуинете так называемом буржуинете или бурже почему потому что там вот эти цифры нужно умножать в пять раз примерно представьте да то есть разница какая у нас это например клик 19, ну 20 центов будем округлять 20 центов там это примерно доллар это уже намного круче то есть заработки там намного круче в плане вот этой программы google adsense я, я больше делаю ставку на яндекс россия на turbo Вот, ну это как бы каждый сам для себя решает но я вижу что в технологии turbo у меня получится больше зарабатывать. Поэтому, конечно, у меня и Google, и Яндекс стоит на сайте. Но вот на страницах только RCA, только Яндекс. Турбостраницы это отдельный урок у меня идет, и я буду завтра о нем рассказывать. Вот, приходите завтра на вебинар. Сегодня просто Google AdSense, вот такая статистика. Смотрим урок. Подаем заявку на модерацию и подключаем, ну, устанавливаем плагин, а когда включать рекламу, во-первых, какое-то время нужно наполнить сайт, какое-то время у вас уйдет на модерацию вашего сайта, и, допустим, через месяц вам придет там положительное решение, что все окей, вы можете включать рекламу. Если вы будете активно этот месяц развивать свой сайт, использовать subscribe, у вас увеличится трафик, у вас... Будет формироваться ядро аудитории. У вас какие-то первые страницы попадут в топ. Тогда да, если вы подключите Google AdSense, например, тот же, вы начнете зарабатывать. Вот примерно такие цифры, как здесь показаны. Ну, дальше, друзья, идем дальше. Так, подарки, бонусы, расширение СО РДС-бар. Я использую. У меня постоянно в Google Chrome стоит расширение RDS-бар. Вот. И это очень удобно. Сразу можно посмотреть, какой сайт. То есть вы заходите на сайт конкурента или на любой другой сайт. И сразу можете увидеть первое впечатление да, о сайте. насколько он авторитетный, какая ссылочная масса, как он индексируется и так далее. Да. И для моего личного блога мне удобно смотреть, как индексируются мои страницы. Ну, в принципе, все. Вот. Простое расширение, и это расширение, повторяю, для браузера Google Chrome. Я даю данный подарок. Так, секунду. Это будет ссылка прямо на магазин Google Chrome. Вы переходите, у вас открывается магазин Google Chrome, и если вы установите себе RDS-бар, он у вас установится. В правом верхнем углу появится иконка RDS-бар. Пользоваться просто. Переходите на... Ну, давайте я включу экран и покажу. Так. Экран включаю. Пожалуйста, десяточки... Если видно вам... Десяточек. Давайте проверим. Если вы видите мой блог пожалуйста десяточки в чате расширение rds где-то 2012 -го года примерно и в восторге он также устанавливается не только для google chrome но также для других браузеров mozilla вот но я пользуюсь в Chrome и дал вам ссылку на на chrome то есть google chrome браузер и интернет магазин бесплатный, вы там его просто на синюю кнопочку нажмете, установите, у вас появится такая иконка. Заходите на любой сайт, нажимаете иконку, загружается окошко. В этом окошке есть индекс, извините, x. Сейчас здесь знак вопроса, ну нужно какое-то время, и этот вопрос он может, по идее, должен как бы отобразить цифру, например, вот, да, 60 ображает x 60 качество сайта это раньше он птиц назывался сейчас x вот параметр яндекса да? у гугла вот этот параметр он перестал работать ну у яндекса x работает да? дальше индекс страниц главная страница может быть неточно поскольку вот сто процентов точности здесь нет у меня недавно вышел ролик на ютубе на эту тему где я показывал что вот немножечко не точно показывает и rds бар и сам веб-мастер яндекса То есть все эти это как бы статистика аналитика она примерно она не точно но на что я еще обращаю внимание на ссылочную массу зеленых ссылок это те сайты ссылки которые ссылаются на мой сайт их больше красных это на которые сайты я ссылаю это нормально, так должно быть. То есть на меня ссылается больше, я ссылаюсь не Блога. Ну, это вроде бы неплохая тема, можно зарабатывать на этом даже много, но рано или поздно, если вы этим будете сильно увлекаться и переборщите, у вас могут начаться проблемы, сайт уйдет под фильтр. Ну, либо, ну, этим не балуюсь и у меня все ссылки естественные, да? из и на мой сайт, и с моего сайта. Все, здесь много еще других параметров, я ими практически не пользуюсь. Повторяю, это авторитетность, это индексация и это ссылочная масса, то есть первые три столбика. Вот, вот так пользоваться rds Баром, друзья. Останавливаю, так закончить и Загружаю презентацию. Возвращаемся к нашим подаркам. РДС-бар я дал в чате. И дальше следующий подарок. Это SEO-блоги. Друзья, развершать руку на пульсе. И я часто читаю Яндекс.Блог, Вебмастер, тему Кемусев. То есть в основном они, Ну вот я вам даю на русском языке все, все, чтобы было для вас более-менее понятно. Вот. И сейчас появится ссылочка начиная с яндекса гугла и заканчивая разными крутыми блогерами ну, которые в принципе как как бренду уже они очень популярны признаны в рунете и их все читают просто себе где-то скопируйте и если сделать можно так я просто подписан ну, зашел один раз подписался на рассылку и мне присылают на почту почту использую специальную как бы специально для этих целей. Да? Я на эту почту вижу, что идут какие-то новости, и я всегда в курсе. Например, какой-то там новость, выходит новый фильтр в Гугле, я в курсе. В Яндексе я в курсе. Апдейты какие-то, обновления я в курсе. Понимаете? Что-то происходит в этой среде, и я в курсе. Почему? Потому что мне приходит на почту разные вот эти новости. Это удобно. И не тратится много времени. Я потратил там 10 минут, но я в курсе, понимаете? То есть важно еще управлять своим временем правильно, потому что развитие сайта или вообще интернет бизнесом занимает много времени, очень много. Если вы быстро будете работать, быстро ориентироваться, у вас высокая скорость будет, вы будете зарабатывать. Чем быстрее работаете, чем больше вы успеваете сделать, тем больше вы заработаете. Так, следующий подарок. Сергей пишет, не копируется. Друзья, а у кого-то копируется, кто-то может вот, скопировать, либо ну, давайте скопировать. Копируется ли в чате вот этой ссылки, вот эта информация? У кого-то получается скопировать? Копируется. То есть у кого-то копируется, у кого-то нет. Вера пишет «нет». Ну, очень странно, хотя, ну, по идее, должно копироваться. Да, Игорь скопировал страницу, Людмила пишет «копируется». Друзья, видите, Михаил пишет «нет проблем», но ну, я не могу вместо вас копировать, поэтому пробуйте. Так, подарки-бонусы 200 конструктивных, эффективных, извините, 200 конструкций, эффективных заголовку для ml рассылки я для всех ребят, кто у меня проходит занятия по рассылкам, по автоворонкам, я стараюсь давать данный подарок. Почему? Потому что, ну, сам использую. Очень часто стоит проблема, когда мы начинаем вести какие-то рассылки, а у вас на блоге вы можете начать собирать базу подписчиков. Я вам рекомендую это делать, и вам нужно будет время от времени делать какие-то рассылки вот и вы получаете сейчас как в подарок 200 заголовков тем для ml писем для ml рассылок и в принципе вам это ну, это достаточно много и хватит надолго сейчас я дам вам ссылку на данный файл это google документ файл находится в google документах и у вас открывается ссылка, и вы потом сможете скопировать вот эти 200 конструкций заголовков. То есть переходите по ссылке, у вас откроется Google Документ. Его можно загрузить на компьютер, если хотите, или просто из Google Документа выделить все эти и скопировать к себе где-то на рабочий стол. То есть как вам будет удобнее. Так, дальше, друзья. Сегодня много у нас подарков. Так, подарки еще смотрите сервис проверки битых ссылок на сайте что такое битые ссылки это когда например у вас была ссылка на вашего друга сайт, а он перестал вести свой сайт ну и у него сайт не работает а у вас ссылка да? она получается битая кто понял что такое битые ссылки пожалуйста поставьте цифру 8 вот я простой пример привел у вас была Ссылка на друга, друг перестал вести сайт, у вас получилась ссылка стоит, но она не работает. Да, вижу, что есть восьмерки, замечательно. Итак, вот эти ссылки битые, их нужно удалять со своего сайта. То есть это плохо. Нужно чистить, то есть сайт нужно чистить от битых ссылок. Вот, и я даю вам такой сервис проверки битых ссылок. Можно использовать разные программы. Можно использовать разные плагины, но плагины нагружают наш сайт. Программы, они требуют установки, они тяжелые, устанавливать нужно на свой компьютер. Дальше программа может, ну нужно уметь ей пользоваться, это долго. А вот сервис проверки битых ссылок достаточно прост в использовании. Пожалуйста, берите себе свой арсенал. Домашнее задание, друзья, смотрите, 22, 23, 24 и 25 уроки. Настроить плавающий баннер, 22. Ничего сложного, я думаю, у вас быстро получится, там нет проблем. 23. Сделать страницу рекламы на сайте, либо услуги, либо о сайте, либо контакты. То есть просто сделайте страницу себе, посмотрите, как это делается, потренируйтесь. Если даже у вас пока нет рекламы, вы ничего не продаете, вы можете сделать о сайте, об авторе да, или контакты. Ну, вот какую-то такую страницу. Дальше. Во-четвертый. Написать анонсы на subscribe, получить трафик. Да, вот здесь я бы на вашем месте постарался. Важно получить первый трафик, чтобы у вас загрелись глаза. Чтобы вы увидели, что сайт нравится, сайт эм, посещаем становится. И вам хочется и дальше-дальше его развивать. Ну, на меня, например, я вам сегодня рассказал, это произвело впечатление, я очень воодушевился этим, вот, и дальше развивал свой сайт. Вот, и 25-й зарегистрироваться в Google AdSense, то есть вы можете подать, по уроку, посмотрите, как, подать заявку на модерацию. Друзья, и для сабскрайба, и для AdSense, чтобы уже так полноценно, да, работать, э, нужны, ну, хотя бы там 10-20 статей на вашем сайте. Ну, минимум, наверное, 10. Для сабскрайба точно подойдет. Для Google AdSense не знаю, 10 будет нормально или нет. Для AdSense 20 точно будет нормально. Вот такое домашнее задание и ваши вопросы, друзья, пожалуйста. Я пока дам другие подарки, которые я давал. Давайте в конце занятия все подарки в конце занятия продублирую которые были на прошлых занятиях, если вы пропустили по какой-то причине. А сейчас, да, давайте вопросы, и я буду отвечать на ваши вопросы. Итак, начинаю с вопроса. Ирина пишет, насколько актуальна покупка ссылок и где приобрести вечные ссылки? Ну, у меня, во-первых, отдельный урок. Да, Михаил подсказывает, есть такая биржа, Бирлинкс. Гогатлинкс, Ротопост, Блогопост, Блогун, точнее, извините. Много бирж существует. У меня есть урок на эту тему. Но давайте, первое, Ирина и все друзья, если у вас молодой сайт, никаких ссылок покупать нельзя. Просто запрещают. запрещено. Почему? Вы навредите своему сайту. Нельзя, не стоит никаких ссылок покупать вот сразу. Я даю урок специальный. Я завтра буду делать презентацию вот этих всех уроков. И у меня есть специальный урок, где мы не покупаем ссылки, а бесплатно получаем качественные, крутые ссылки. Так что приходите завтра на занятие, и э, я расскажу подробно об этом. Вот такие У меня есть урок и бесплатно, как получить ссылки, и как купить. Но покупать для молодого сайта вообще не стоит, потому что можете навредить своему сайту. Вот. Если у вас сайт уже э, такой старенький, ну, старенький хотя бы полгода ему есть Ну хотя бы знаете первую ссылку я купил когда моему сайту было где-то три месяца вот и если я сейчас например делаю новый сайт раньше чем через 3 четыре месяца я не буду покупать и вообще и вообще вопрос буду ли я покупать стоит ли если это очень конкурентная ниша да буду покупать преимущественно под google вот, если это, я, я, допустим, хорошо развиваюсь в этой нише без ссылок, я не буду покупать ссылки. Понимаете? Вот. То есть нужно понимать, зачем вы это делаете. Ну, насколько актуальна покупка ссылок, да, это актуально. Особенно под Google. Google по-прежнему любит ссылки. По-прежнему. И без ссылок в Google не продвинуться. Ну, где приобрести, я уже... Подсказал вам Миралинкс, Гогатлинкс, такие биржи, и там вы можете приобретать. Но нужно тоже знать, как правильно приобретать. Ссылка должна, трастовость сайта должна быть высокая, где вы покупаете. Сайт должен соответствовать определенным критериям. То есть отбор сайтов для покупки ссылок – это целая наука. Так, наука называется Build а те, кто этим занимается, линк билдеры <свят> такой термин. Иванов Сергей. А может, давайте меняться ссылками. Ну, например, вы в чате ссылки бросать не можете. Они заблокированы. В чате ссылки только мои проходят. Так, дальше идем. Здесь комментарии я пропускаю. Давайте, друзья, только вопросы. Станислав. Можете дать в пользование весь материал на 3 месяца даже за деньги. Я не совсем понимаю, вопрос это или комментарий. Не, ну, не понимаю, что вы имеете в виду, поэтому, пожалуйста, уточняйте. Друзья, вопросы пишем. Если вопросов нету, я буду заканчивать сегодняшнее занятие. Если есть, пожалуйста, пишите, задавайте, что было непонятно по предыдущим урокам, по сегодняшнему занятию. Может быть, по SEO что-то непонятно, или есть какие-то вопросы. Давайте, у нас минут 30-40, я уделю вашим вопросам и отвечу. Так, я сейчас, пока вы пишете, я подготовлю еще раз, продублирую ссылки, которые были на прошлых наших вебинарах, кто пропустил. Расширение VPN я давал. Далее я давал снимки экрана. Далее сегодня RDS-бар. Пинг-сайта давал. Сервис создания картинок Canva. Конвертеры, SEO-блоги. Все это, в принципе, сейчас я продублирую еще раз. Так, пока все понятно, нет никаких вопросов. Отлично, друзья. Замечательно. Вот вам подарки. Так. Станислав, после 19 числа у нас доступ к материалам не будет. Да, идите завтра на занятие, я завтра все вам расскажу, объясню подробненько на все ваши вопросы, отвечу. И подготовлю вам классный подарок. Вот завтра об этом мы будем говорить. Так что, Станислав, потерпите немножко до завтра, уроки пока работают. Людмила, Валерий, можно ли будет купить записи уроков, вебинаров? Я не смогла все сделать. Много времени заняла командировка. Да, все это я буду рассказывать завтра. Все можно будет. И кто не проспит, тот получит просто, купит, ну, так скажем, за смешные деньги, за смешную стоимость. Но это все будет завтра, друзья. Презентация завтра. Рекомендую. Приходите. Так, что еще? Подарки, секундочку. У меня вообще... Будет еще интересная, интересная такая как бы новость для партнеров. Я планирую новую автоворонку создать, ну не совсем авто, она такая просто воронка, да, под данный тренинг. Она точнее уже создана. То есть воронка создана под тренинг, и партнеры, партнеры в нашей партнерской программе, они смогут и приглашать в любой день, не обязательно в те дни, когда проходят занятия. Или когда там у нас старт тренинга идет, а можно будет приглашать когда угодно, где угодно и как угодно. Ну и, конечно же, как эффективно приглашать, я проведу несколько вебинаров специально для партнеров. Расскажу, как вести рассылки, как правильно вести рассылки, как набирать подписчиков, как делать рассылки по этим подписчикам, какие рекламировать продукты, страницы, вот. Ну и так далее. Будет, будет много вебинаров на эту тему. Ирина спрашивает, как с вами запартнериться. Ну, партнерский клуб профессионалов или партнерская программа Валерия Москаленко. Поиск открываем, находим. Нет проблем. Как зарегистрироваться в партнерскую программу, даю урок на ютубе. Смотрите. Ну, друзья, это не значит, что надо всем быстро регистрироваться. Если вы знаете, как работать. Пожалуйста, если вы просто в моих подписчиках находитесь, вы будете приглашены на такой вебинар для партнеров. Почему? Я когда приглашаю партнеров, я приглашаю и подписчиков. Да, и зарегистрироваться в партнерскую программу дело 5 минут. А вот эффективно работать в этой партнерской программе и зарабатывать, вот здесь нужно поучиться, если вы не знаете как. Потому что я раз там в год, я удаляю несколько тысяч партнеров которые не активны. да, и лишний раз просто регистрироваться ну просто если вы не будете активны мне придется вас там через какое-то время удалить так почему так потому что тратятся ресурсы на вас поймите я вот за эту всю пар программу партнерскую и так далее ну все это платно и с одной стороны, да, то есть тратятся ресурсы, я оплачиваю э, за эту партнерскую программу, и чем больше я использую ресурсов в этой партнерской программе, тем больше у меня банплата. Это первый момент. Второй момент, если, например, большинство моих партнеров спит, а я делаю по ним большие рассылки, тысячные, да, то это не есть хорошо для э, статистики э, по ML-рассылкам. Да. Почтовики видят, что рассылка уходит в никуда, ее не читают, значит она не полезна для людей. То есть мне это тоже невыгодно. Ну вот с точки зрения ML-маркетинга. Да, Ирина пишет классное предложение насчет воронки. Ну смотрите, друзья, вот представьте себе на секундочку такую картину. Я сейчас... Вот Показываю вам на своем блоге, как, как, как растет мой блог, как увеличивается трафик, как статьи новые попадают в с цифрами, скриншотами. Все это интересно. Дальше. Через несколько месяцев новые проекты, новые сайты в разных нишах. Да? Дальше. Смотрите. Человек приходит на вебинар на мой, допустим, и я показываю сразу много проектов, много трафика, много э, хорошие цифры по заработку. Все это честно, без обмана. Все это очень перспективно, поскольку новые технологии, новые вот, ну, труба страницы Яндекса, это новая технология, ей чуть более одного года. Это технология завтрашнего дня. И, и простой вопрос. Вы хотите также? же? допустим попасть в войти это по сути сфера айти только для простых людей для тех кто не знает программирование для тех кто не знает английский язык но готовы просто там научиться быстро делать сайты правильно их раскручивать и монетизировать за счет контекстной рекламы там RCA, например да? то есть это быстрый вход в войти конечно все захотят и те партнеры кто и себе буду делать сайты смогут также приглашать на эти занятия и после им партнерским ссылкам зарабатывать на этом поэтому да тема тема очень интересная тема перспективная на фоне по интернет бизнеса вот где смотрите ml маркетатухают ну все все где мы не посмотрим что-то везде идет просадка да это работает да, это будет еще работать какое-то время, но это все постепенно, э, ну скажем, как угасающий костер, поймите. Да, ML-маркетинг, он будет все чаще и чаще. Мы видим, что партнерки плохо продаются. Партнерки много очень учат, зарабатывать на партнерках. Очень много э, у нас учителей зарабатывает на партнерках. Кто зарабатывает на партнерках, как вы думаете? Я не буду вас мучать, учителя зарабатывают на партнерках. Те, кто учит, вот они в основном зарабатывают. Ну почему? Объясняю почему. Смотрите, давайте немножко включим мозги, логику. У вас нет ни сайта раскрученного, ни имени авторитетного, ни подписчиков. Вот ничего. Понятно, вы ничего не заработаете. На партнерках вы ничего не заработаете. Я уже сказал три причины. У того, кто учит, у него есть, как правило, имя, у него есть сайт авторитетный, у него есть база подписчиков, у него есть свой фан-клуб. Фан-клуб – это те, кто покупают постоянно или часто, или время от времени, с какой-то периодичностью. Да? Вот. Ну, партнерки покупают, либо по партнеркам. Вот. Конечно, он заработает, а вы – нет. Ну, хорошо, вы решили зарабатывать на партнерках. Окей. Вам, говорят там, 100 тысяч в месяц на партнерках, но это нереально. Да, вам нужно иметь большую базу, например, вам нужно иметь раскрученный сайт, вам нужно иметь уже какое-то имя и сразу выйти на 100 тысяч – это нереально. Хорошо, если вы выйдете на 10, на 20. При условии, что вы будете много делать рассылок, у вас будет уже много трафика. Вообще, например, вот тема партнерок и тема рекламы в рассылках. У меня есть тренинг, где я м, даю... Как, вот я обучаю, как собрать базу подписчиков и зарабатывать на рекламе и на партнерках. Так вот, в этом тренинге я рекомендую упор делать не на партнерке, а на рекламу. Почему? Потому что продать рекламу по своей рассылке гораздо проще, гораздо легче на этом заработать, чем заработать на какой-то партнерке. Почему? Мы даже можем прогнозировать доход на рекламе, но мы не можем прогнозировать доход на партнерках. Почему? Потому что на рекламе мы идем на инфоз, идем на базар mail и берем контракты. И мы можем прогнозировать примерное количество. Мы знаем, что у нас есть 100 переходов в день, мы, мы делаем. У нас есть рассылки, и в среднем у нас получается 100 кликов в день. И если мы их продадим на инфозе на базаре по 3 рубля примерно или там... Ну, допустим, по 3, да, сейчас вот часто по 3 рубля продают, то получится 300 рублей с этих 100 переходов, да. То есть это прогноз, правда? У нас есть ежедневные 100 кликов без проблем по нашим базам. И ежедневно мы берем контракты там или там в какой-то из бирж, или, как правило, берем и там, и там, и мы можем прогнозировать. С партнерками так не пройдет. С партнерками прогнозировать можно только в том случае, когда у вас есть огромная база, много трафика и свой фан-клуб. Вот такой вам ответ, друзья. И на фоне, повторяю, на фоне всех технологий, от, почему я такой тут умный появился и умничаю, да? Это не просто так. Год назад я уже об этом задумался. Я начал анализировать. То есть я понимаю, что через 5 лет вся эта тема, она непонятно, как она будет работать рассылки партнерки вот это все непонятно То есть сегодня это э, у меня это работает а через пять лет как это будет даже может раньше через два года как это будет ну никто не знает вот но э, тенденция неспадающий тренд то есть все идет вниз постепенно угасает и мне нужен выход мне нужна какая-то тема была нужна на тот момент Какая-то крутая тема интересная, которую я смог, смогу освоить. Это два направления, которые я для себя определил. Это YouTube и э, блоги под турбостраницы, под новую технологию Яндекса. Не просто, не просто блоги. Не просто тут я решил сайт сделать. Нет, есть э, определенная система, определенная технология турбостраницы. Под них я решил делать. Вот. Э, те, еще интересный такой момент: не знаю, поймете или нет. Значит, я уже сегодня сказал, что почему появились вот эти турбостраницы? Потому что идет война за рынок между Углом и Яндексом, да? и Яндекс вывел вот эти турбостраницы, чтобы на этих турбостраницах была только его реклама. И он предлагает нам, блогерам, переводить свои сайты на турбостраницы, то есть подключать турбостраницы. Но! Те, у кого много трафика уже на сайте и там много гугловской рекламы, они этого не сделают. То есть э, ваши крутые конкуренты, они этого не сделают. Почему? Потому что они выбирают Google. Они на стороне Google, у них уже много трафика, у них много посетителей, у них много гугловской рекламы стоит на их сайтах. Им это невыгодно. Они не пойдут э, на, сторону, на сторону Яндекса. А мы с вами, те, кто стартуем сейчас, вот, с молодыми сайтами, нам наоборот это выгодно. И у нас нет вот этой конкуренции со стороны крутых блогеров в турбостраницах. Они турбостраницы подключать не будут. Понятно вам? Ну, хотя бы немножко, я думаю, понятно. Понятно должно быть то, что вы попадаете в новый вагон. Извините, вы. Поезд номер один, который стартует. Знаете, часто говорят, успел в последний вагон. И мне повезло, я успел в последний вагон, и я, мол, короче, успел. Да? А в этой ситуации получается, мы еще круче ситуация, потому что мы в первом вагоне. Мы, в, мы как пионеры идем, да? первопроходцы, и это круто. И есть какая-то уверенность в завтрашнем дне, и то, что я там буду создавать много сайтов, много проектов, как раз это к тому, что вот новая технология и все впереди. Ну, думаю, понятно, идем дальше. Вера спрашивает, какие дни будут тренинги для партнеров? Следите за рассылкой, я не готов сейчас сказать. Примерно, даже примерно сейчас не готов, потому что нет расписания. Просто следите за рассылкой, я стараюсь за, хотя бы там за несколько дней до вебинара предупреждать, что вот мероприятие, вебинар и так далее. Поэтому просто следите за рассылкой. Так. Дальше. Я пропускаю комментарий, кто просто пишет, что хочет там запартнериться. Это понятно. Я вам ссылочку дал. Смотрим урок. Становимся партнерами. И в любом случае, вы подписчики, и я вас буду приглашать вместе с партнерами на эти занятия. Так, у Веры не будет доступа несколько дней. Вера, наверное, едет э, куда-то отдыхать, небольшой отпуск. Так, Анатолий, SEO в настройках читабельность, постоянно проблемы с индекс читаемости флеша. Переходные слова. Не вписываюсь в проценты. Насколько это критично? Ух, такой вопрос. Я даже не до конца понял. Еще раз: в настройках читабельность. А, вот как, ясно. То есть, есть э, в SEO-плагине есть э, понятие читабельность и постоянно проблемы с индекс читаемости флеша. И переходные слова. Не вписывайтесь в процент. Это не критично, Анатолий. Я в уроке вообще на это внимания не обращаю. Вообще. И плагин, он нам только частично подсказывает. Это частичная помощь. Все, что делает вот этот плагин, это помощь, мы прописываем тайтл, название страницы в интернете, это тайтл. Вот он нам помогает его прописать. И дескрипшн. Это описание страницы в интернете. Вот два мета тега. Title и description. Все. Все остальное, э, да, этот плагин, когда мы его устанавливаем, мы выполняем настройку плагина, мы делаем там роботс, сайт-мап. Это когда первый раз мы его устанавливаем. Вот в этом он тоже нам помогает. А в будущем, дальше, уже когда он у нас уже установлен и настроен, то, что вы спрашиваете – читабельность вот это я на нее вообще никогда не смотрю когда-то вначале я на нее смотрел но это называется знаете филькина грамота вот <смешно,>, смешно да но это так и есть то есть не обращайте пожалуйста внимания, это никак не повлияет если мы говорим про читабельность есть такой сервис называется главред он бесплатный главред я его в дальнейших уроках даю но он тоже не, не очень обязательный. Так вот, этот главред вы найдете через поиск Яндекса, напишите на русском, на английском, неважно, главред, найдете там этот сервис, и вы можете свою статью туда копировать, вставлять и проверять на читабельность, на ошибки, на читабельность, пожалуйста. Там все, что выше 7 баллов по главреду, считается нормально. Все, что выше семерки, считается нормально. Восьмерка – это вообще хорошо. Все, что выше восьмерки. Так, дальше идем, Сергей. Вы рекомендуете в партнерке рассылку по мылу? Или какие каналы рекламы используете? Да, смотрите. В партнерке я рекомендую всем партнерам собирать базу подписчиков. Я рекомендую два момента для партнеров это вести сайты и собирать базу тогда у вас будут ресурсы с трафиком то есть вам нужно смотрите интернет это трафик если у вас нету трафика вы ничего не заработаете вы если вы будете просто ходить там в социальных сетях э, спамить распространять какие-то партнерские ссылки вы ничего не заработаете но ну, это могут быть какие-то случайные продажи но это не серьезно это не бизнес Бизнес – это когда и работает какая-то система. Вот. Система – это владение трафиком, управление трафиком. Это система. Трафик можно покупать, можно настраивать директ, ну, контекстную рекламу, там, директ, да, покупать, закупать. Но это дорого, это очень дорого, и это не сильно выгодно. Это нужно уметь это делать, это, ну, сложновато. Сложновато даже иногда для меня – я не то, что там себе высокую оценку ставлю, но я этим 10 лет занимаюсь. И иногда мне это сложновато, понимаете? Да, если вы впервые видите эту контекстную рекламу, ну, конечно, вы сольете все деньги. Поэтому я для своих партнеров, я не советую это делать. Что я советую? Вы собираете базу. Есть бесплатные способы, есть платные. Мы начинаем платно собирать базу, дальше мы можем использовать бесплатные способы. Это э, что касается базы подписчиков. Что касается сайта – да, мы развиваем свой сайт развиваем его так чтобы попадать в топ зарабатывать на этом плюс на своем же сайте мы можем использовать партнерские ссылки баннера ядро аудитории сайта мы можем делать рассылки на это ну, на этих пользователей вот и вообще классно если вы ведете свой бизнес сайт рассылки таким образом что у вас есть вот это ядро аудитории, то есть маленький фан-клуб, маленькое сообщество, ну маленькое это может быть несколько тысяч людей, это ваше сообщество, которые вас знают, вас читают. Вот. Вы с ними в какой-то там переписке иногда находитесь, вы им рекомендации делаете, рекомендуете, и тогда вы будете зарабатывать и на партнерке, и ну, больше на рекламе. Все равно я склоняюсь больше на том, что больше можно заработать на рекламе. Если вы инфобизнесмен и у вас есть свои авторские программы, курсы и большой свой фан-клуб, вы больше заработаете на партнерках. Да, это при условии, если вы инфобизнесмен и у вас много всего своего авторского, тогда да. Но инфобизнесменов настоящих их мало, редко, когда в основном мы все просто либо зарабатываем на партнерках, либо на рекламе. Так, я ответил, что рекомендую рассылку по email, да, это один из самых дешевых и эффективных инструментов, значит, по статистике 50% продаж, партнерских продаж приходится на email рассылки, даже там 56, если быть точнее, но это тоже примерная статистика. Так, звук плывет, звук булькает. Не факт. Так, дальше идем. Сергей спрашивает, как настроить турбостраницу. Это отдельный урок. И завтра об этом будем говорить. Так, Нина, звук плохой. Что такое турбостраница? Тоже завтра приходите, завтра буду рассказывать и показывать. Аркадий спрашивает, угасание партнерок – это объективный процесс? Угасание партнерок, вы знаете, просто, ну, я, я, мое мнение в том, что мало качественных партнерок и много некачественных. Мало хорошего материала в партнерках. Знаете, вот на, на Западе есть… Ну, партнерки на западе лучше продаются чем у нас почему а все просто первый момент там вы можете заглянуть в продукт допустим биржа которая продает партнерку два урока открыто ну, представьте там там 10 уроков или 20 и из них два открыто то есть вы можете знаете как на рынке семечки по, по это попробовать такие уроки вы можете попробовать два урока это же классно попробуйте у нас где-то там предлагают вам какой-то курс купить, а э, вы говорите, дайте попробовать два урока. Вам дадут? Вам не дадут. Вам вообще не ответят. Скорее всего, на, этот, э, на эту просьбу. Да? То есть у нас все, у нас другой подход. У нас заманить и навязать, и продать, и, и, и потом все, трава не расти, и как будет, так будет. Да? Лишь бы потом не просил деньги обратно вернуть человек, который купил, да, вот. А если будет просить, то все равно не вернут. А у них наоборот, у них возврат денег в, 30, в течение 30 дней гарантирует сама биржа. Понимаете, почему там партнерки классно продаются? Потому что, первое, деньги в течение 30 дней без вопросов возвращаются, вот вообще без вопросов. Там люди легче расстаются с деньгами, там менталитет, уровень жизни повыше, например, Америка или Европа, да, там больше денег у людей, для них там заплатить 50 долларов, это не как для нас 50 или 30. А если там у них партнерки по 5 баксов, понимаете, вообще копейки, вообще смешные. Более того, можешь посмотреть сразу, Вот заглянуть, посмотреть, а, а вот, то есть урок об этом, в уроке все понятно. да? Ты э, уже имеешь какое-то представление, о чем другие уроки. И принимаешь решение. И если вдруг тебе не понравится, тебе без вопросов вернут всю сумму денег, которую ты заплатил. Ну, конечно, там будут партнерки хорошо продаваться. То есть подход другой. Когда будет у нас такой подход, плюс повысится, повысится уровень жизни, тогда и у нас будет хорошо. А пока это все да, угасающий тренд. Так. Надежда, когда... Да, можно подключиться к турбостранице. Ну, в принципе, в любой момент. Завтра приходите, будет урок, я буду рассказывать. Так, то же самое и Иванов Сергей спрашивает, я ответил. И всех интересует, друзья. Больше, пожалуйста, не пишите вопросы завтра. Тема завтрашнего занятия, ну, не, не полностью тема, но я буду об этом говорить завтра. Я просто сегодня вам как бы так вот немножко раздразнил, вас упомянул об этом, но вообще это завтрашняя тема. Вера, я тоже пользуюсь главредом, пишет. Вот, да, Нина про турбостраницу спрашивает. И спрашивает, Сергей спрашивает, группа ВКонтакте. Да, Сергей, у меня есть группа ВКонтакте, там 4000 тысячи человек. Это 100%. так друзья хорошо, хорошо спасибо вам э, за то что вы нашли время пришли на сегодняшнее занятие давайте мы поставим мне оценку так если вам было некомфортно если булькало что-то если был плохой звук сегодня пожалуйста по пятибалльной шкале если было все четко пятерки если булькала плохо было фанило, вы там часть материала не, не могли разобрать пожалуйста Поставьте соответствующую цифру по пятибалльной шкале, чтобы я мог ориентироваться на завтра, как мне проводить занятия, что делать со звуком, что делать с записью, потому что сейчас я запись пишу на Камтазию, у меня идет запись, может быть, из-за этого и булькает, может быть, из-за этого, и, может быть, мне нужно завтра подключить другой интернет-провайдер. У меня сразу есть возможность, у меня несколько интернет-провайдеров. Итак, я вижу, что был... Звук плохой, но но не у всех. У кого-то был хороший. Так, вот есть четверки. Есть четверки, есть пятерки. Есть Нина поставила двойку, значит звук был не очень. Рустам тройку, то есть более... Ставить четверку. То есть четверка это за материал, а за звук звук плохой. Хорошо. Значит, завтра буду... Буду стараться напрямую, то есть подключу кабель, чтобы скорость интернета была выше, лучше и звук был хороший. Так, да, Анатолий говорит из-за записи. Ну, скорее всего, да, из-за камтазии. И камтазию завтра включать не буду. Попробуем как-то по-другому сделать. Булькала очень сильно пишет Клавдия, так, очень жаль, конечно. Ну, в записи посмотрите, я думаю, в записи будет все хорошо. Так, спасибо за информацию, информация классная. Надежда пишет, что Булькала. Спасибо, пишет Галина, огромное, у меня все нормально. Евгений поставил тройку за звук. Так, Игорь, спасибо за урок, подарки. Прерывался звук, пишет Анатолий. Нина, заикается, не подключайте Камтазию. Я вас понял, Нина. Я вас понял, завтра не буду этого делать. Иванов, Сергей, я же писал, что включил Камтазию. Ну, Сергей, э, я вас попрошу тогда завтра тоже включить Камтазию, потому что, скорее всего, завтра я не буду записывать. Вот, и кто придет на вебинар, тот придет. А если Сергей будет завтра записывать, тогда получит запись. Хорошо, друзья. Ну что ж. Спасибо за сегодняшнее занятие, за то, что пришли. Завтра мы с вами встречаемся в 20.00 по московскому времени. Рекомендую не пропустить, поскольку завтра самое важное занятие ну, из всего нашего тренинга. Вот На сегодня все. И еще раз спасибо за внимание. И до завтра. Пока-пока, друзья.